привет друзья с вами владимир Шевер. сегодня у нас 7 мая 2021 года на часах у нас 18.23 я наконец-то приехал в отель ну я был сегодня во многих отелях но в отелях в регионе Сиде. а сейчас я уже приехал э, в отель который находится у биле как я вам и говорил в предыдущем видео будем замерять температуру водички в море в велике так что градусники сейчас 29 градусов то есть грубо говоря это температура воздуха в 6 часов вечера днем тут конечно Причет очень сильно. Я буквально в первый день уже сгорел. Ну, в принципе, те участки тела, которые были не прикрыты. Но я был в футболке и в шортах. То есть руки у меня сгорели, шея сгорела. Я забыл намазаться кремом от солнца. Ну, в общем, чуть-чуть подгорел. Ну, не сильно, конечно, но, собственно говоря, неприятно. И давайте сейчас мы теперь проверим, какая температура водички в море, именно в регионе Белек, который находится ближе к аэропорту алани теоретически она должна быть ну, буквально на 1 градус ниже, хотя в Белеке, я думаю если сравнивать с Сиде, она теоретически может даже выйти одинаково. тем более, что температуру Сиде я замерял вчера, 6 мая вы это видео видели, а сегодня у нас 7 мая, Итак, опускаем и проверяем Итак, давайте посмотрим. Э, вчера сразу с 28-29 градусов она упала на 25 и быстренько на 24. Тут примерно такая же самая картинка. Уже не 29, а 25 градусов. Ну, давайте, пускай он поплавает. Тут волна, конечно. Чтоб он не уплыл, пускай плавает, а я вам расскажу некоторые моменты. Значит, смотрите, ребят, сегодня я инспектировал отели в CD и два отеля в Белеке. Значит, ну в Белеке это был Crystal Water и альвадона эксклюзив Смотрите, значит сразу по Альвадоне. Ребят, ну Альвадона есть Альвадона. Она работает круглогодично, поэтому, увы, там только все хорошо. Кристал WaterWold, он, конечно, так, давайте мы его чуть-чуть дальше закинем. Кристал Waterwold. Сиди сюда. Так, буду держать его. Все. А то его выносит на берег. Кристал Waterwold, он не работает. И собирается запускаться примерно в. в в в э, с первого числа июня месяца 2021 года. Кстати, так, сколько у нас на часах? 26 минут 18 часов 26 минут пускай он плавает минутки 3 еще поплавает уже минутку он я думаю плавает чтобы точную температуру показал так вот Crystal water world он не работает и собирается запускаться с июня месяца ребят если будет достаточно туристов в принципе Crystal water world будет хороший отель все остальные все которые мы смотрели отели проверяли они ну, нормальные хорошие отели есть даже очень хорошие есть в принципе просто хорошие вот и все рабочие и в принципе в отелях все в порядке вот по температуре воздуха ой, сложно сказать днем просто жара нереальная завтра мы уже будем жить в телеке пелос и завтра мы переезжаем в регион кемера значит завтра вы уже узнаете водичка в кемере вот поэтому завтра будет новое видео кстати ваши вопросы по вопросам которые вы задаете мне в комментариях конечно задавайте я буду стараться вам если это просто легкий вопрос отвечать комментарии если это сложный вопрос который ну, требует того чтобы я вам показал это все, то буду конечно снимать видео вот значит по процедуре в аэропорту анталии когда турист прилетает сразу говорю можете смело смотреть видео которое я снял еще несколько лет назад в принципе абсолютно ничего не поменялось кроме того что турист должен быть в маске вот и там проходит температурный скрининг все туристы которые идут то есть но не так как в харькове и не так как в киеве каждому не меряют температуру э -э, с помощью термометра то есть там именно реально за этим смотрит специальная камера которая показывает что если у туриста нормальная температура он никак не светится если у туриста температура ну, температура тела повышенная то он будет светиться там. Ну, короче камера реагирует на тепло вот так вот то есть из того что я увидел когда проходил процедуру все больше никаких тесты тесты никто в анталии не проверяет в аэропорту и с код в аэропорту тоже у туристов ни у кого не проверяют проверяют только на вылете из украины если вы летите из харькова ну у вас в аэропорту в харькове при регистрации на рейс проверят ваш хэс-код и тест если вы летите из киева то та же самая процедура ничего не меняется проверят тест и проверят хэс-код все друзья это единственное место где у вас проверяют дополнительные документы поэтому тут ну, не заморачивайтесь страшного ничего нет э -э то что по харькову я это конечно покажу но только когда вернусь с турции потому что тут турции просто э -э ну я все не успеваю я даже много снял видео я его даже не успеваю сортировать тем более что даже пытаясь что-то еще выкладывать ну по крайней мере хотя бы вот с температурным режимом в водичке, ребят, я стараюсь выкладывать, потому что та температура, которая показывается в интернете, ну, я ей никогда не верю и никогда ее не смотрю. Я всегда звоню своим знакомым, пожалуйста, скажите мне, как водичка, допустим, как э, погода, как водичка, э, как водичка в море, как погода вообще у вас. Ну, у меня знакомые в основном живут в Алане, поэтому информацию они мне дают по Алане. В кимере у меня знакомых нет сразу говорю поэтому ну ничего не могу сказать по кимеру лично буду уже завтра и естественно я вам дам это видео я думаю завтра послезавтра ну то есть приеду я вечером в гюнюк и я думаю видео выйдет после завтра утром. А это видео, которое я снимаю, выйдет завтра утром, потому что сегодня еще, я же говорю, мы, в принципе, только переступили порог номера и сразу побежали на пляж. Сейчас я вот это вам делаю замер. После этого облет отеля дроном, потому что отель нереальных размеров. Я даже не знаю, как его делать, этот обзор данного отеля, потому что размеры отеля нереальных размеров, еще раз повторяюсь правда извините и собственно говоря если я просто пешком буду ходить по этому отелю ну, обзор будет наверное, два часа а мне бы хотелось все вложить там минут 10. не знаю еще подумаю как это все сделать потому что отель просто огроменный он конечно в возрасте есть определенные нюансы ну все это я расскажу в обзоре этого отеля так сколько у нас 32 минуты 32 минуты так ну собственно говоря друзья прин я думаю можно доставать его термометр из водички и смотрите что мы имеем по температуре 24 градуса сегодня 7 мая 2021 года и водичка у нас 24 градуса реально как бы по ощущениям я не могу сказать, что она теплее, чем была в CD, но тут идет следующий момент, что с каждым днем вода в море хорошо прогревается. Вот сейчас водичка. Стоп, не водичка. Термометр показывает 23 градуса, то есть ветерок. Ветерок и мокрый термометр. И мы имеем на термометре 23 градуса. То есть теоретически ну, нам показала температуру ниже. Суть в чем, что это просто ветерок, а вот получается в самой водичке ну термометр показал 24 градуса 7 мая 2022 года. И Существенной разницы между вчерашним днем и сегодняшним днем я, конечно, не почувствовал. Это только эффект следующего дня, в том, что с каждым днем водичка начинает все больше и больше прогреваться. Так что я думаю, если вы собираетесь еще только, то это вам в пользу. Ну и не забывайте, что цены на Турцию сейчас грандиозно выгодные, особенно по сравнению с Египтом. И если вы думаете ехать в Египет или в Турцию, ну, подумайте насчет Турции, потому что в Турцию можно поехать сейчас в отель хорошего уровня за очень символическую стоимость. То есть сервис вы получите лучше, чем в Египте. Конечно, море вы этого не получите, египетского, но если мы едем за сервисом, то мы получим удовольствие. Но по морю вы все увидели собственными глазами. Друзья, завтра вас ждет замер температуры в. В Юнюке. то есть можно сказать, что в Темере. Поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно пишем в комментариях к этому видео. Ну, по отзывам сложно что-то сказать, но если вы отдыхали в этот период времени, если вообще, не знаю, где-то здесь параллельно отдыхаете каком-то регионе Турции, вы тоже обязательно пишите ваши отзывы. Все, пишите, все почитаем. Ну, с вами был Владимир шемер Кнопочку подписаться внизу под этим видео. Не забывайте про это. Подписывайтесь. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Ну и до новых встреч. Пока-пока.